бонус представляет размещение баннера на сайте одноклассники.ру Данное видео вам покажет наглядно, как и где размещается реклама на сайте Одноклассники. Для начала зайдите на собственную страницу на Одноклассниках. Разместить рекламу на сайте можно в трех позициях. Это верхний боковой баннер размером 200 на 300 пикселей, который находится с правой стороны экрана. Затем, немного прокрутив страницу, вы увидите нижний боковой баннер размером 200 на 300 пикселей, находящийся с левой стороны экрана, и верхний горизонтальный баннер на внутренних страницах сайта. Данная реклама отличается от телевидения, радио и печатных изданий тем, что исчисляется только по показам. Пока ваш баннер не увидели, с вашей рекламной кампании деньги не будут списаны. То есть пока пользователь не зайдет на сайт и не увидит вашу рекламу, деньги будут целы. В «Одноклассниках» вы также можете выбрать аудиторию по полу, возрасту, географии и времени показа. Благодаря специфике проекта эти данные достоверны. Таким образом, ценность рекламного контакта значительно возрастает. Например, мы можем сделать размещение только на женщин в возрасте от 20 до 40 лет, либо на мужчин в возрасте от 18 до 50, проживающих только в Казани. Тем самым, вашу рекламу увидят только ваши потенциальные клиенты. Баннер выглядит так. Когда человек подводит мышку к вашему баннеру, кликает, он попадает именно на ваш сайт, где представлены все ваши услуги и товары. Это поможет не только вам донести нужную информацию до посетителей сайта, но и поможет им ознакомиться и сделать положительный выбор в пользу вашей компании. Количество посетителей сайта «Одноклассники» в месяц составляет более 30 миллионов человек. Если у вас остались вопросы, обращайтесь. Это бонус эффективная и понятная интернет-реклама.